Доброго времени суток, уважаемые подписчики, гости канала. Я Игорь Черноусов, приветствую вас на своем YouTube-канале. Я продолжаю записывать видеоуроки, подробные видеоуроки, которые я записываю для людей, которые не имеют практического опыта в работе с софтом для продвижения в социальных сетях. Я записываю видеоуроки о шикарной программе для одноклассников. Это программа УкаСендер. На канале вы уже можете найти три ролика «УК Сендер. Начало», с чего начинаем работу программы, настройки программы. OkaSender – парсер, очень важная тема, связанная со сбором целевой аудитории для последующей рекламы. Ролик OkaSender – рассылка. Для многих именно так нужно себя рекламировать в социальных сетях. А сегодня я расскажу о блоке, который называется Inviter. Этот блок посвящен приглашениям приглашением в друзья на вашу личную страничку в социальной сети и набором подписчиков, участников ваших групп. Так набор друзей, количество друзей на вашем профиле. Количество друзей в профиле – это очень трастовый показатель. Если вы позиционируете себя как мега-бизнесмен, успешный человек – а на вашем профиле 10-15 друзей, то это как-то очень внушает доверие и говорит об одном, что вы вообще-то не социалите, вы не продвигаетесь в социальных сетях, и вряд ли вы можете помочь своей структуре в привлечении клиентов из интернета. Друзей должно быть достаточно много. Хотя бы от 400-500 человек в профиль. Но, когда начинающие СММ-продвиженцы создают профили в социальных сетях, они знают, что нужны друзья. И первая и очень грубая ошибка, которая совершается, это когда мы начинаем брать в друзья всех. Мы на все приглашения в друзья говорим, да, окей, ребята, пожалуйста, буду с вами дружить. Активно используются какие-то сервисы по взаимопиару. Я подпишусь на тебя, ты подпишись на меня, и все будет у нас в шоколаде. К чему приводят вот эти необдуманные действия, которые вроде бы делаются с благой целью? Вы набираете себе абсолютно нецелевых подписчиков. И ни к чему хорошему, если мы говорим о продвижении вашего личного профиля, это не приведет. Это приведет только к одному, что к вам будут ломиться в друзья абсолютно ненужные вам люди. Когда кто-то становится вашим другом, а в одноклассники в ленте видно, что вы там с кем-то задружились. И это видят другие э, друзья этого человека. Что они делают? Мой друг задружился вот с таким замечательным человеком, давайте я к нему пойду. Плюс роботы социальных сетей начинают уже думать, о кого же вам предлагать друзья, кого вам сообщать. Советовать и начинают вам советовать вообще не то, что вы хотите. Я бы тут, конечно, привел пример, но не хочу обижать определенную часть нашего населения, буду толерантен. Надеюсь, я донес до вас смысл, что все-таки даже на первом этапе нельзя в друзья брать всех чтобы потом не разгребать ненужные последствия. Кого же нужно приглашать, друзья? Это вашу целевую аудиторию, то есть тех людей, с которыми, например, вам будет приятно общаться, если это основная цель пребывания у вас в социальной сети. Либо ваших потенциальных клиентов. Вы нарисовали себе уже портрет своей целевой аудитории и в соответствии с этим портретом вы набрали с помощью парсера базу потенциальных ваших клиентов и начинаете по этой базе работать. Вот кто с большей вероятностью будет принимать заявки ваши в друзья? Я уже в роликах говорил, что в социальных сетях есть мирное население, которых большинство, и есть люди, которые используют социальные сети для бизнеса. Это люди, которые хотят рекламировать, продавать что-то в социальных сетях. Этим людям всегда нужны друзья. Вот всегда. Пример MLM какой-то представитель. Он с вероятностью практически 90%, процентов, особенно если это начинающий, либо какой-то средней руки МЛМ предпринимателей принят вашу заявку. Друзья, он будет надеяться что вы являетесь его потенциальным клиентом, он еще вас поблагодарит за заявку, и еще, скорее всего, вам что-нибудь начнет писать, предлагать какой-то бизнес. То есть вот эти люди, которые активные, которые двигаются в социальных сетях в плане бизнеса, они в первую очередь будут с большей вероятностью принимать заявки, в друзья одобрять заявки в друзья где этих этих искать людей проще всего например каких-то целевых группах опять же с помощью кассандра вы можете собрать участников этой группы и уже работать по бизнес аудитории которая будет э, лучше отзываться на ваше приглашение в друзья конечно очень хорошо откликается на приглашение в друзья это люди у которых недавно зашли в социальную сеть у которых еще немного друзей и если вы хотите чтобы чтобы ваши заявки быстрее обрабатывались, можно приглашать в друзья людей, которые сейчас, ну, на момент их сбора, находятся онлайн. В настройках парсера у Cassandra можно включить проверку Онлайн даже можно искать, например, людей, которые сидят сейчас в телефоне. Это вообще определенная, наиболее активная, с моей точки зрения, аудитория социальных сетей. Но ну, чаще всего определенного, наиболее активного возраста. В заключение я вам дам одну очень хорошую идею или схему алгоритм приглашения. Прежде чем совершать какие-то движухи в плане приглашения кого-то к себе в друзья, ребят, вы, пожалуйста, посмотрите на свой профиль. То есть на оформление своего профиля. Начните с самого важного, это с аватара и так далее. Пройдитесь по всем ключевым моментам. Какие моменты являются ключевыми в оформлении профиля? Это отдельная тема, я ее рассказал в тренинг-центре. Пожалуйста, кому интересно, там информация дается бескорыстно, денег не надо. Посмотрите и оформите свой профиль. Приглашать или рекламировать неоформленный профиль или профиль непонятный нет никакого смысла. Это первый момент. И второй момент. Идея. Идеальный вариант приглашения в друзья это когда люди, которых вы приглашаете в друзья, во всяком случае, если вам не знакомы, то хотя бы имеют какие-то точки пересечения с вами. По интересам, но самый важный момент это по общим друзьям. Вот тот же самый Facebook: когда вы приглашаете человека на друзья, он вам может что сказать: А вы точно знакомы? Почему это делается? Почему такие вопросы возникают? Ну, потому что ну, нет никаких пересечений. Интересы не пересекаются, место жительства не пересекается, город не пересекается, возраст вообще бьется очень далеко. Те же самые одноклассники приглашают, предлагают вам дружить с людьми, у которых возраст плюс 5, туда-сюда. Поэтому вы тоже должны об этом знать. Но самый важный момент – это все-таки наличие общих друзей. И вот если эту тему развить... Как можно очень грамотно приглашать друзья с вероятностью, что к вам ваши заявки будут подтверждаться? Вам необходимо задружить с каким-то известным человеком, ну, например, в вашей теме. Приведу по, пример для MLM-щиков, например, с каким-то мега-лидером вашей компании, хотя, конечно, это сложно – Чаще всего эти люди даже сами не сидят в социальной сети, и чаще всего у них уже друзей под завязку. Но найдите что-нибудь вот где-то на уровне серединки или чуть выше. Облайкайте стену этого человека, напишите ему там что-то, что вы молитесь на него, что он там для вас там самый-самый. В общем, проедьте по ушам. Людям нравится, когда их хвалят. Получите себе в друзья вот этого трастового, известного человека, человека-магнита, человека-паука. Этот человек уже собрал в своих друзьях целевую аудиторию. Чаще всего это так, потому что к нему люди сами тянутся. Не зря это называется человеком-магнитом. С помощью парсера Ока вы можете собрать друзей этого человека и начинать приглашать уже по этой базе. То есть работать с друзьями вот этой трастовой личности. Что будет происходить? Ну, во всяком случае, ВКонтакте это очень ярко видно. То есть, когда вам приходит заявка в друзья, вы видите, ВКонтакте вам говорит, что у вас столько-то общих друзей и начинает наиболее важных, наиболее известных вам показывать в виде аватар. Но в любом случае, это будут видеть роботы. В любом случае, вы, когда подтвердите заявку в одноклассниках, тоже увидите каких-то общих своих знакомых. Люди с большей вероятностью будут подтверждать вашу заявку друзья. Вот именно по такой схеме я работаю, но ну, в первую очередь, конечно, в ВКонтакте. Но это для всех социальных сетей абсолютно одинаково работает. Сейчас я вам покажу эту схему на практике. Переключаюсь на удаленный компьютер. Окасендор у меня уже запущен. Я сейчас запущу профиль какого-нибудь своего администратора, возьму какого-нибудь друга. Вот сейчас из списка своих друзей найду какого-нибудь эффектного мужика потому что это женский профиль и соберу его друзей но ну, например вот этого у него друзей вообще практически нет ну бог с ним копирую ссылку на профиль этого человека перехожу в парсер выбираю парсер друзей захожу на страничку настройки вставляю ссылку на человечка все все настройки можно конечно еще указать что проверяем на открытую стену но так как мы будем использовать Найденную базу для приглашения в друзья, мне это не важно, это для рассылки. Вот это важный параметр, друзья его будут находиться в сети или нет, из чего они в сети, с компьютера либо с телефона. Тут 38 человек, эту проверку я делать не буду. Очень важная возможность – это отобрать людей по территориальному признаку, особенно если вы двигаете какой-то наземный бизнес. Очень важный параметр – это возраст и, конечно, пол. Я сейчас никаких настроек этих делать не буду, потому что, ну и так, немного, всего лишь 38 человек. Есть возможность при парсере этих людей сразу же отсылать им заявку в друзья. Вот, в принципе, вот здесь – уже как бы совмещено действие и инвайтинга, то есть отправки заявки. Я нажму «Начать сбор». Побежали эти люди. Все, собрались они у меня. Перехожу в инвайтер. «Приглашение в друзья по списку». Я сейчас буду из набранного списка приглашать людей себе в друзья. Захожу на страничку «Настройки». Говорю «Взять из парсера». Перехожу на страничку «Настройка приглашений» можно выставить задержку между приглашениями. Вместе с приглашением вы можете что-то человечку сразу писать. Ну, например, какое-то мотивационное письмо, объясняющее, почему вы хотите видеть его в друзьях. Хотя... Это уже будет считаться как рассылкой личных сообщений еще людям, которые не являются друзьями. Это реально чревато. Здесь нужно тоже помнить об этом. Либо вы напишите какой-то мега текст, если вы Виктор Орлов, либо хотя бы читали его вещи. Я этого делать не буду. Все настройки сделаны, нажимаю на кнопочку «Начать» и пошел процесс приглашения в «Друзья». Вот такая абсолютно несложная операция, которую нужно, естественно, использовать в очень разумных пределах. Я в предыдущем ролике говорил, еще раз повторюсь, вот на канале Дмитрия, автора-разработчика программы Сендер, есть отдельный плейлист, посвященный программе Сендер, тут 56 роликов, и один из роликов называется ⁇ Лимиты одноклассников ⁇ Очень рекомендую посмотреть этот ролик для того, чтобы получить точную информацию чего и сколько вы можете за раз отсослать. Кроме приглашения друзей по списку, вы можете приглашать друзья из поиска. Здесь как бы совмещено действие парсер, а кассендр вначале будет отбирать этих людей и уже по одобранному списку приглашать, то есть как бы два в одном. И, конечно, есть возможность приглашать в группу. Причем в группу вы можете приглашать посторонних людей, которых вы, например, только что собрали с помощью парсера. И можно приглашать в группу ваших друзей. В чем отличие этих действий и как лучше делать? Конечно, точно так же, как и в друзья, в группу нужно приглашать целевую аудиторию. В первую очередь, конечно, активных людей. То есть людей, которые принесут вашей группе какую-то пользу. Во всяком случае, которые там будут что-то писать, ладно, пусть вначале они пишут какую-то свою рекламу. Но если что-то пишется, это уже хорошо. А В группе идет обновление информации, причем эту информацию выкладываете не только вы, как администратор группы, а другие пользователи выкладываются. Это хорошо для статистики группы. Конечно, опять же, в группу лучше приглашать людей, которые пользуются социальной сетью, но, ну, например, которые сейчас находятся в онлайн. И заявки будут быстрее обрабатываться, и с большей вероятностью того, что это люди активные. Вот тут очень хорошо при сборе целевой аудитории, указывать людей, которые сидят с телефона. Люди, которые пользуются социальными сетями с телефона, они все-таки больше времени проводят в социальных сетях, потому что телефон, он всегда под рукой. И очень важный момент, это те изменения, которые произошли в Одноклассниках относительно недавно. Сейчас в группу может приглашать только администратор группы. То есть, если вы... Купили какой-то брученный аккаунт, спарсили целевую аудиторию и решили с этого аккаунта приглашать людей в группу, это у вас не получится. Необходимо наделить данный аккаунт правами администратора группы. Но более правильная, ну, конечно, более длинная схема приглашения в группу, это все-таки приглашать в группу своих друзей. Это более грамотная схема. Вы вначале развиваете аккаунт, развиваете его с помощью инвайтеров друзья, набираете целевую аудиторию из ваших друзей и только затем приглашаете своих друзей в группу. К, такому, к такой схеме приглашения социальные сети будут относиться значительно лучше. Это правильная схема, это грамотное продвижение вашей группы. Как технически это все реализовывается, я сейчас покажу опять же на конкретном примере. Перехожу в приглашение в группы, захожу на страничку пользователя, опять же беру из парсера, перехожу на закладочку настройка приглашения. В строку ID сообщества выставляете ссылку на свою группу, устанавливаете задержку и опять же... Есть возможность людям вместе с приглашением отправить какое-то сообщение. Вот если это ваши друзья, если вы приглашаете со странички приглашать группу друзей, здесь прям однозначно лучше писать какое-то сообщение потому что это ваши друзья. То есть своим друзьям личные сообщения вы писать можете, это нормально. И друзья, если вы напишете им хорошую, хорошую мотивацию, почему они должны вступить в вашу группу, вероятность того, что люди подтвердят, значительно выше. Опять же, приглашение по списку, я бы здесь ничего не писал, потому что будет рассчитано как личное сообщение. Выполнили эти несложные настройки, Нажали на кнопочку «Начать» и пошел процесс инвайтинга уже в группу. На страничке «Журнал событий» вы будете видеть, что происходит на данный момент с вашим аккаунтом. Показывать не буду, потому что группы в социальной сети «Одноклассники» мы не продвигаем. Мы двигаемся только в "ВКонтакте" в плане групп, но не на все хватает времени. Почему же сейчас… Инвайтинг в группы и вообще продвижение группы – это очень важный момент. Объясняется очень просто. На данный момент времени социальные сети ужесточили возможность двигать бизнес с вашего личного профиля. То есть если ваш личный профиль – это только какие-то коммерческие предложения, вступай, покупая и так далее, как только ваш профиль примелькается или начнет какая-то с него более-менее активность идти, этот профиль будет просто-напросто заморожен. За то, что вы нарушаете правила социальной сети. Если хотите двигать бизнес, пожалуйста, создавайте группу. И вот в группе продвигайте бизнес. Наиболее грамотный подход сейчас, если особенно вы там MLM предприниматель, это профиль и группа имени вас. Вы в группе выкладываете какие-то коммерческие предложения по бизнесу и репостите их себе на свою страничку. Вот это нормально а на личной страничке выкладываете информацию о себе о вашем великолепном образе жизни это тоже будет нормально это абсолютно никаким образом не нарушает правила поведения в социальной сети поэтому конечно умение развивать и привлекать целевую аудиторию в группу и имея вот такой вот классный инструмент как окасендер вам он очень пригодится ну, с моей точки зрения в заключение хочу сказать что автор-разработчик Дмитрий Мурзич, Благодарен этому классному парню, что он разработал такую хорошую программу. Причем программа абсолютно недорогая, стоит она тысячу рублей, даже меньше тысячи рублей. Но у нас с Дмитрием договоренность, что если вы приобретаете эту программу, делаете пересылку на меня, то есть ссылаетесь на меня, вам будет скидка. Причем скидка очень хорошая, скидка в 500 рублей. Почему так происходит, я объяснял в первом ролике у партнерки у Акасендер есть партнерская программа, я как бы в ней не участвую, те деньги, которые как бы должны были приходить на мой счет, я компенсирую вам. То есть для вас эта программа просто будет дешевле. Вот всем своим рефералам, всем своим партнерам я вот даю такую возможность купить эту программу у Дмитрия дешевле в два раза. Причем все обновления, вся техподдержка в чате ОК она абсолютно бесплатна. Большое всем спасибо. В заключение, скорее всего, я запишу еще один ролик по программе ОК Сендер. Он будет посвящен гулялке и менеджеру, и чекеру. Этими тремя действиями я не так часто пользуюсь, то есть вообще практически не пользуюсь. Но чтобы инструкция была завершенная... Запишу еще одно видео. Если у вас возникли какие-то вопросы, пожалуйста, пишите под этим видео. Обязательно отвечу. Счастья и здоровье.